Друзья, всем привет! Меня зовут Александра, с вами проект Organic People. И я очень счастлива показать вам нашу землю. Здесь будет наш поселок, Ванбери Village, который сегодня мы здесь открываем, стартуем. Такое символичное у нас сегодня начало зарождения этого проекта. Мы здесь совместно с нашими друзьями, девелоперами, будем строить новую счастливую жизнь. У нас уже есть отдельный участок, где есть и дорога, и электричество. Там уже, грубо говоря, их можно там хоть завтра купить и начать строиться. Вот. И уже в центре поселка будут по весне тоже дороги нарезаться, будет электричество. Да, на можно планировать строительство. Мы стоим на уникальной территории. Она уникальна тем, что здесь скоро появится то, чего вообще нету еще в России, то, чего нету, а может быть даже в какой-то степени и в мире. Потому что это абсолютно новая концепция здесь будет первый в России йога-поселок. Мы не будем сейчас раскрывать сразу всех каких-то секретов, но точно можем сейчас сказать, что. Тут огромные, мне кажется, здесь больше гектара. Да? А территория ⁇ это будет общественная зона, которая будет примыкать огромное количество домиков наших единомышленников, людей, которые м, смотрят с нами в одну сторону, желают развиваться, да и просто открытые миру и другим людям. По коммуникации в Эннбери что у нас будет однозначно. У нас асфальтовый подъезд до поселка и щебневые дороги внутри поселка. А по электричеству. На каждый участок будет подведено электричество 15 кВт 380 вольт. На некоторых участках оно уже стоит, там, вот, который ближе к перелеске находится. Вот. На остальные участки будет подведено электричество летом следующим. Это не просто поселок. Ванбери Виллыч – это в первую очередь атмосфера. Мы создаем поселок только для своих, только для нашей аудитории, только для наших друзей и знакомых. Невозможно будет сюда попасть людям, которые не нашего поля ягодки, так сказать. Это не негативный фильтр, нет, просто мы хотим соседствовать и жить э, с друзьями, с семьями и с людьми, с которыми мы одинаково мыслим, идем один путем, в одну сторону, пусть даже мы разные по жизни, но нам приятно общаться, мы не хотим закрываться друг от друга, прятаться, мы не хотим ругаться с соседями, мы не хотим отстаивать какие-то там свои права, нет, мы хотим жить в той атмосфере, где только гармония, только расслабление, только взаимодействие. Не, естественно, то есть мы, наша задача будет создавать, проводить, организовывать и создавать здесь мероприятия. Тем более, э, будет для этого все возможности. Здание будет, э, люди здесь живут, которым это интересно. Я уверен, что многие из тех, кто здесь будут жить, смогут что-то и проводить, захотят проводить. Мне уже люди, те, кто интересуется участвовать, они говорят: а можно, если я там захочу что-то сделать, может, смогу ли я что-то провести? Я говорю, да, конечно. Что Будем букать это здание и все. У нас здесь будет стоять огромный общий дом. Что такое общий дом? А, место, которое вы можете прийти в любой момент времени, всегда открыть для жителей поселка. Посидеть вместе пообщаться, посидеть поработать, там будет коворкинг зона, там будет кухня, вы можете вместе поужинать, можете провести какой-то мастер-класс, какой-то семинар. Родился новый проект, сидите в коворкинге, работайте. Не надо сидеть дома, там дети на ушах стоят, мешают вам, пожалуйста, вот вам творческая или там рабочая атмосфера, там будет зал для практик, достаточно большой, потому что мы все люди, которые практикуем то или это, и неважно что, можно позаниматься йогой, можно цигуном, можно медитацией, можно спортом, можно просто танцами, неважно, любое творчество, любое проявление, кто что умнеет, составил свое расписание, сказал, ребята, я по четвергам в 10 утра могу преподавать такой-то класс, все, жители поселка сами формируют свой вот этот э, скедл, вот это расписание и делятся друг с другом, и, если хотят, проявляют инициативу и ведут какие-то занятия. Общественное здание, пока то, что мы себе намечаем, это 400-500 квадратов где-то будет, вот это зал для практик, небольшая кухня-кафешка, наверное, антикафе, небольшая детская комната, коворкинг, ну и, в принципе, там уже дальше технические комнаты для персонала, для администратора. Здесь будут люди, которые открытые практикам которые не ходят в каких-то крайности, религиозности, артозакциальности, они просто занимаются саморазвитием и за счет того, что совершенствуют себя, помогают совершенствовать и пространство, ну и вообще то места, где они живут. Мы сознательно не делаем какой-либо религиозной направленности или духовной о какой-то определенной направленности поселка, потому что очень тонкие материи, разные взгляды у людей. И как бы выбирая название, мы сознательно пытались идти от какой-то религиозной или духовной терминологии. Вот. То есть мы говорим, единственное, о чем мы говорим, мы говорим про йогу, про здоровый образ жизни, про позитивное отношение к миру и все, что из этого вытекает. Там, скорее всего, вегетарианство, да, скорее всего, там, отказ от алкоголя и курения. Духовные вещи, то есть мы их никак не навязываем, не утверждаем, не постулируем, они могут отличаться и то есть у нас не, не религиозный поселок, нет какой-то там религии за этим. Вся подробная информация на сайте venberry.ru, мы по мере поступления информации туда ее выкладываем, то есть все есть там. Также у нас есть аккаунт в программе, то есть какие-то живые моменты мы выкладываем туда информацию. А такая стратегически важная информация – все на сайте. Вот что мы создаем. Мы создаем среду обитания, среду обитания среди приятных своих людей, которые однонаправленно живут, с одними какими-то ценностями, ориентирами. Мы создаем среду обитания, где тепло, где безопасно, где гармонично, где нам комфортно, где нам уютно, где мы хотим жить. И здесь, конечно, очень сейчас красиво. Здесь осеннее небо. Давайте посмотрим вместе с нами, облетим это седое поле и представим, что здесь скоро будет все наши красивые-красивые в едином архитектурном стиле дома. Добро пожаловать в Анбери